Табаско. Знаменитый табаско. От этого соуса своя оригинальная технология приготовления. Придуманный когда-то Эдмутом Маккайлени рецепт этого острого соуса остается неизменным долгие годы. Но повторить его достаточно сложно. Большинству кулинаров, во-первых, не удастся найти те ингредиенты, из которых он приготовлен. Да и воспроизвести технологию его приготовления достаточно проблематично. Как его сделать без использования бочки и т.д. и т.п. Ну то есть адаптированно к нашим домашним условиям. Смотрим. 안녕 <목소리> <목소리> Ради эксперимента табаска делал дважды. И оба варианта приготовления проходили приблизительно в одинаковых условиях. Единственное, что выдержка была не три года, как требует рецептура, а чуть больше двух лет. Скажу честно, получилось не совсем то, что ожидал. С чем сравнить, я знаю, что это такое настоящая табаска. Но острота стала сильно меньше, чем была у используемого перца. Ну, пахнет, естественно, слегка уксусом и мало уловимо дает плесенью. Скорее всего, процесс ферментации пошел не так, как нужно. Возможно, если бы это делалось в бочках и без доступа воздуха, то было бы ближе к оригиналу. Резюме. Делать можно, но не стоит. Слишком долгий муторный процесс. Гораздо лучше и гораздо быстрее сделать хороший чили соус и добавить немножко уксуса. Считаю, что табаско это просто маркетинг.